Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И сегодня мы обсудим один любопытный эксперимент, которому посвящено достаточно много статей в научных журналах. В 2016 году исследовать это явление предлагалось участникам Международного турнира юных физиков. Мы с Алексеем несколько лет назад собирались снять ролик на эту тему, но он нам показался слишком сложным. Впрочем, с того времени наши представления об уровне сложности несколько изменились. И вот совсем на днях Стив Молд выложил на свой канал ролик с объяснением этого же явления. Но тут уже ничего не остается сделать, как взять и снять свой ролик, но только вы не думайте, что я пойду по тем же путям, по которым пошел Стив, потому что все мы ходим по своим собственным путям. Здесь у меня установлен вращающийся столик, привожу его в движение, даю раскрутиться, а потом беру шарик от настольного тенниса, ставлю его на столик, но не отпускаю сразу, а тоже даю раскрутиться между пальцами, чтобы он зацепился за поверхность столика. А теперь отпускаю. И вижу, что шарик никуда со столика не улетает. Но вместо этого начинает по нему перемещаться, совершает какие-то движения. А вот сейчас эти движения перешли на такую раскручивающуюся от центра спираль. Спираль становится все шире, шире, и шарик, наконец, вылетает со столика. Ну и в задаче требуется объяснить это его поведение. И вот мы кладем шар на столик, и видно, что он совершает такие круговые движения и приближается при этом к центру. Прошел через центр. А теперь начинает двигаться по раскручивающейся от центра спирали и улетел за пределы столика. А вот как выглядит эта спираль оцифрованная. И по ней можно установить, что шар на все эти обороты затрачивал одно и то же время. Неважно, будь то обороты большого радиуса или маленького. А теперь нам надо перейти к построению теоретической модели. И понятно, что для начала эта модель должна быть самой простой. Естественно, предположить, что столик абсолютно горизонтальный, шарик абсолютно правильный, а еще вести два условия на соприкосновение шарика со столиком. Во-первых, что трения, качения нет, и это означает, что нет потери энергии. А во-вторых, что сцепление шарика со столиком при движении является полным. Скорость точки столика, в которой шарик соприкасается со столиком, и точки шарика в этом же месте соприкосновения, одна и та же, эти скорости равны по величине и направлены в одну сторону. Ну и понятно, что в рамках такой модели, естественно, объясняется простейшее поведение шарика. Если я даю ему раскрутиться в сцеплении и отпускаю, то шарик вообще должен в идеальной модели оставаться на месте. Потому что он вращается по инерции, и его нижняя точка всегда движется с той же скоростью, с которой движется находящая под ним точка столика. Но дальше у нас появляется более интересное движение. Вот я его раскрутил. И легонько толкнул вперед. И шарик при этом начинает описывать окружность в том же направлении, в котором вращается и столик. Но не с той же угловой скоростью. И вот это движение мы и должны сейчас рассмотреть в теории. И я начну с того, что запишу условия отсутствия проскальзывания между Диском и шаром. Вот у меня диск изображен, вот шар, вот точка, в которой диск и шар касаются друг с другом. Ну и скорость движения точки диска, очевидно, есть э, произведение угловой скорости омега большой, я буду означать, на радиус вектор, который я буду наоборот ворот, маленькая, в целях дальнейшего обозначать, омега р, и мне будет удобно это все представлять в виде векторных произведений. Вот. А с другой стороны, эта же скорость должна быть скоростью шара. И она складывается из двух скоростей. Во-первых, у нас сам шар движется по диску. Вот я обозначил скорость движения центра шара, нарисовал стрелочкой, обозначил V. Ну, шар обычно движется медленно, да, мы видели, а диск вращается быстро. И есть вторая скорость. У нас шар крутится и катится по диску. И вот эту вторую скорость я нарисовал второй стрелочкой. Значит, вот эти две скорости в сумме должны давать скорость э, точки самого диска. Значит, шар, еще раз, шар катится и крутится при этом. И вот скорость, которая приобретается за счет вращения шара, есть но тут у меня наоборот, омега малое написано, это угловая скорость вращения самого шара. А р большое, это радиус шара, который смотрит вниз в этой точке, из центра шара в точку касания. Ну и опять я здесь записываю это в виде э, вектор, векторного произведения. Ну и таким образом у нас появляется условие связи. Омега большое, векторно умноженное на r малое, на радиус вектор, есть сумма двух скоростей. Скорость центра шара и скорость, с которой нижняя точка шара движется относительно центра. Вот в этом качении шара. Омега малое, векторно умножить на r большое. А теперь пойдет математический кусок, без которого я это место рассказывать не умею. И хотел бы на пальцах, да... Так и не научились. Придется математикой. И я дифференцирую уравнение, которое я получил на предыдущей картинке, по времени. Все, что в нем от времени зависит. Когда дифференцирую радиус-вектор, который смотрит из центра диска на точку касания, то получаю скорость этой точки касания. То есть скорость шара V. Вот ту, которая здесь, здесь стояла. Когда дифференцирую скорость, получаю ускорение. А когда дифференцирую угловую скорость вращения шара вокруг горизонтальной оси, получаю угловое ускорение. Ну, теперь я могу воспользоваться законами динамики и поставить сюда ускорение угловое ускорение, выраженное через силу взаимодействия между шаром и столиком. Я еще раз подчеркиваю, что это не сила трения. Мы считаем, что сила трения качения отсутствует, А это сила сцепления между шаром и столиком, которая не позволяет проскальзывать шару относительно столика. Ну и ускорение, это очевидно, вот эта сила f, поделенная на массу шара. А угловое ускорение... Это момент этой силы L, поделенный на момент инерции шара. Но момент силы есть векторное произведение самой силы, которая действует внизу под шаром, на плечо, то есть на радиус шара. Ну, вот это все хозяйство мы подставляем. Здесь у нас еще возникает дворное векторное произведение, но в нем два раза R стоит, и все это сворачивается в саму силу. И в результате мы получаем вот это уравнение, записанное синим. Угловая скорость столика, умноженная векторно на скорость линейную шара. Есть сила сцепления, поделенная на массу шара. И тут есть еще такой множитель. Единица плюс mr в квадрате, поделенный на момент инерции. То есть некий геометрический множитель, который к единичке добавляется. И из этого уравнения мы имеем два важных следствия. Первое следствие. Ну, у нас сила перпендикулярна скорости. Ну, у нас угловая скорость торчит вертикально, как-то там лежит скорость в плоскости, а сила есть произведение этих двух векторов. Она перпендикулярна тому и тому, она перпендикулярна скорости. И это означает, что эта сила... Является центростремительной, она работы не совершает и действительно заставляет шар двигаться по окружности. А угловая скорость, с которой вращается шар по своей окружности. Вот я ее здесь обозначил омега с такой стильдой сверху. Это есть омега, угловая скорость столика поделенное на вот этот множитель, единица плюс mr в квадрате делить на i. Стало быть, столик вращается относительно быстро, а шар по своей окружности ходит относительно медленно. И это э, отношение частота вот определяется вот этим знаменателем. Единица плюс mr в квадрате делить на i. И теперь у нас имеется теоретическое предсказание. Очень даже пригодные для того, чтобы проверять его в эксперименте. Мы знаем момент инерции сплошного шара и момент инерции полого шара нашего шарика от пинг-понга. Соответственно, 2 пятых мр квадрат и 2 треть мр квадрат. И отсюда мы знаем частоты, с которыми такой шарик будет ходить по своему кругу, ну, по отношению к частоте вращения самого диска. Это 7 вторых. Для сплошного шара и 5 вторых для полного шара. И мы немедленно можем проверить предсказание этой теории в эксперименте. Благо, что и полые сферы, и сплошные шары у нас есть. Ну, конечно, естественно, заснять при этом движение шара сверху. Итак, вот началось совместное движение шара и столика. Столик сделал пол оборота оборот, а шар только прошел пол оборота, полтора у столика, два и два с половиной. Это был полый шарик. Теория подтвердилась. И теперь сплошной шарик посмотрим. Опять же началось движение, пол оборота столика, оборот, полтора, два. Видно, что шарик идет медленнее. 2,5. три оборота сделал столик. И 3,5 чуть-чуть не догнал шар. Но, в принципе, это тоже согласуется с основами нашей теории. И вот мы имеем теорию для идеальных условий. Согласование этой теории с экспериментом в том, что касается отношения частот вращения столика и движения шара по своей окружности, и теперь мы можем обсудить, к чему приводят различные отклонения от простейшей идеальной модели. И, конечно, главным таким отклонением является наличие силы трения. Если бы силы трения качения не было и не было потерь энергии, мы знаем, что отпущенный вот так шарик должен был бы оставаться на месте и вращаться. но Наличие силы трения приводит к тому, что его сносит, и появляется вот это дрейфовое движение к центру, а потом движение по расширяющейся спирали от центра. И то, что это движение приписывается, прежде всего, именно силе трения качения, можно показать, положив на столик массивный металлический шарик, он, правда, кремит очень громко. Надо дать ему раскрутиться хорошо. И вот он, можно сказать, что лежит на месте и дрейфует очень не быстро. И особенно хорошо это видно, если мы раскрутим столик посильнее. И вот шарик лежит на столике. Но правда, я еще должен сказать, что он при этом чуть-чуть подпрыгивает и нарушается условие полного сцепления между шариком и столиком. Так что тут начинаются ну, как бы вот, разные эффекты, достаточно сложные. Понятно, что я теорию для них писать уже не буду, нам хватило и теории для идеальной основной модели. Ну Понятно, что есть дальнейшие направления для исследования. А теперь настало время нашего заключительного вопроса, и он будет таким. Я беру брусок, подкладываю его под установку и сообщаю диску ощутимый наклон. Запускаю вращение, устанавливаю шарик на диск, и вот мы видим, что он вместо того, чтобы спускаться вниз по наклону, едет поперек. Этого наклона через весь диск. Повторяю еще раз опыт. Такое дрейфовое движение в поперечном к наклону направлении. Ну и спрашивается, а почему это происходит? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.